Казанский федеральный университет отметил 214 лет со дня основания. Уже с 13 ноября в стенах университета проходят студенческие мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины. А 19 ноября состоялся самый яркий из всей серии мероприятий – концерт. Студенты и выпускники выступили на сцене «Уникса» со своими творческими номерами. «Всегда КФУ радует концертами, поэтому жду новых впечатлений, каких-то новых номеров, знаю, что они готовились». Торжественная программа началась поздравительная поздравительной речи ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Людям, которые находятся в этом зале, и кто нас слышит и видит, а у нас идет прямая трансляция, я хочу пожелать удачи, сказать огромные слова благодарности за ваш труд, тем, кто работает в университете, сказать огромные слова благодарности за поддержку нашего университета, тем, кто работает попечительском совете и наблюдательном совете нашего университета ибо в основном это наши выпускники, и пожелать всем нам хорошего настроения сегодня, хорошего светлого будущего в перспективе. Спасибо, с праздником вас! Ежегодно с днем рождения Казанский университет поздравляют почетные гости и известные выпускники. За созданием мероприятия стоит большое количество людей. Режиссерская и творческая команда, команда администрации. В этом году на сцене были воплощены обновленные идеи и режиссерские постановки. Они приготовили огромное количество сюрпризов, световых, звуков. Руковых. То есть картинка должна получиться качественной, очень хорошей. Я надеюсь, что всем все понравится. День рождения университета ⁇ это всегда особое событие в череде праздников КФУ. Торжественное, масштабное, наполненное теплыми встречами и поздравлениями. Валерия Муратова, Ленар Давлетьяров, Универньюз.